Раз, два что вы Дышите носом Раз, два Я больше не могу Прекрасно На сегодня занятия закончены Так Значит вы недовольны Что я даю вам слишком маленькую нагрузку Я вас правильно поняла, товарищи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 Быстро, Тэмп! Что вы жить. делаете? Мы же устали, мы больны. Болезнь люди. ваше нормальное состояние, между прочим. Быстро быстро, быстро без разговоров. Так, значит, холохуп. Показываю, как это делается. Внимательно смотрите на меня. Сюда. Все очень просто. Слышишь, эта халахуба от живота хорошо помогает. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Вот так. Хорошо! Молодец, букна! Натап! Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей! Я отставай друг от друга, там держись! Быстрей, ногу выше! Выше ногу! Сука, выше ногу! Я правильно... быстрее. Быстрей, <Слышко> быстрей! не могу больше! Можешь, вставай! Нет! Лучше приставай! Помогите меня! А ну, поймайся! Вперед! Помогите! Помогите! Держись, держись. Помогите. Давай, Давай! Куда? Вперед! Давай! Господи, я умираю! Ничего, ничего, держитесь! А мне нравится! Дышится как -то. легко! Ого, оно и видно. Товарищи, друзья, что мы ей сделали? Гоняет до смертоубийства. Да зверела она. Пожалуйста. Ну как вы себя чувствуете? Нагрузка нелека для вас? Да нет, что. Классно, нет, нет, все нормально. Классно, конечно. Нормально. Ты городком, молодцы, просто чемпионы!